Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что представитель правительства Российской Федерации неоднократно ставил вопрос о необходимости изменений в структуре правительства России. Одна из главных проблем, которые мы с вами решаем, это придание российской экономике более инновационного характера. В этой связи мы с председателем правительства согласовали и мною подписан указ о расширении сферы ответственности Сергея Борисовича Иванова в правительстве Российской Федерации, возложив на него обязанности координировать кроме ВПК и часть гражданского сектора экономики. При этом повышается и статус Сергея Борисовича до первого заместителя председателя правительства России. Рассчитываю, что то положительное, что было сделано в военно-промышленном комплексе, будет расширено и за счет гражданского сектора. А положительные тенденции в ВПК есть, вы знаете, а об этом говорят и цифры роста экспорта наших вооружений и специальной техники. В прошлом году мы достигли очередной рекордной отметки более 6 миллиардов долларов. Полагаю, что с теми задачами, которые стояли перед Сергеем Борисовичем Урановым в Министерстве обороны, он справился и справился достойно. И, конечно, это значит, что исполнять обязанности министра обороны в этой ситуации он уже не сможет. На двух стульях в данном случае сидеть нельзя. Там нам Нужно исполнять имеющиеся уже планы, планы развития и перевооружения до 2012-2015 годов. Они просчитаны, и многое уже начато и исполняется. Дело в доведении всех, хочу это подчеркнуть, всех намеченных задач до безусловной реализации. И в современных условиях, чтобы решать эту задачу, организовать эффективную работу, рационально расходовать огромные, во всяком случае для нашей страны, бюджетные деньги. Здесь, на этом участке, нам нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов. В этой связи мною подписан указ о назначении министра обороны Российской Федерации Сердюкова Анатолия Эдуардовича. Пожалуйста. Работавшего ранее в течение последних трех лет в системе Министерства финансов Российской Федерации в качестве руководителя Федеральной налоговой службы. Председатель правительства считает также целесообразным усилить направление работы, связанное с внешнеэкономической деятельностью, и прежде всего на направление СНГ. Согласен с этими предложениями? И в этой связи. Эти функции будут возложены на Нарышкина Сергея Евгеньевича, который также повышается до уровня вице-премьера Российской Федерации.